Всем привет, меня зовут Морган Торвианс, мне 39 лет, я менеджер, за свою карьеру я жил в разных городах и занимал разные руководящие должности, по сути большую часть жизни проработал кризис менеджером, увольнял команды, набирал людей на многих участках бизнеса, создавал бизнесы с нуля, занимался такими видами бизнеса как касалтинг, хирургическая деятельность, ломбарный бизнес, ресторанный бизнес, перевозки, страхование. Ну и мое хобби – блогерство, криптовалюты и игры на смарт-контрактах. В разгар кризиса я решил создать социальный чат, чтобы бесплатно помочь людям уменьшить свои потери и поддержать морально. Поэтому буду рад любой помощи, в том числе помощи в модерации. Я прошу всех поделиться данным видео, а также поделиться ссылкой на данный чат. Почему? Потому что в это нелегкое время люди должны объединяться, для того чтобы реально выжить в таком апокалипсисе. Я не заражена! Я не заражена! Пошел. Все получилось так, как никто не ожидал. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Это сделал не Бог, а мы. Ребята, ситуация по коронавирусу ничем не улучшается, в мире уже больше миллиона людей, которые заболели, 246 тысяч выздоровели и 64 тысячи людей умерло в настоящий момент. По моему мнению, будет все гораздо хуже, я думаю, пика мы достигнем где-то в мае-июне в июне месяце и мы видим о том, что во всех странах, кроме Китая, сейчас мы вот опустимся, посмотрим, где ситуация уже стабилизировалась. Во всех странах ситуация набирает свои обороты и паника достигнет своего апогея. Поэтому самое худшее все впереди. Как видим на графике стендер импоя тоже ничего хорошего не происходит. Мы вот так вот рухнули. И был какой-то отскок дохлой кошки, я смотрю, что этот процесс уже закончился, мы опять упали и скорее всего будем двигаться ниже. Но главный вопрос задается в том, как выживать в этой ситуации и это я могу дать точно один совет, который работает у меня с 2004 года. Мне было 23 года и я почитал интересную книгу, которая называется «Бода Шефер». «Путь к финансовой свободе». Эта книга на самом деле в какой-то степени перевернула мою жизнь, потому что какие-то простые базовые вещи, которые есть в этой книге, говорят о том, что умные люди всегда знают, как приумножить свои денежные средства. Первый миллион за 7 лет, и это не шутка, потому что этот же путь проходил я, и я знаю точно, что все то, что говорится в этой книге, работает. И в 2004 году я собрался силами и решил следовать тем советам, которые были в этой книге. И создал некий файл, который называется «Финансовый результат», который я веду уже с 2004 года. Я вам хочу сейчас показать некий шаблон, но мы потом перейдем, посмотрим, как я начал вести этот файл в 2004 году и какие результаты у меня были. Дисциплинировать себя, наверное, это самое сложное, то, что может быть, потому что всегда проще жить в каком-то невидении, тратить каждый день денежные средства и надеяться о том, что завтра будет лучше. Как раз сложнее это сесть и сделать финансовый план.